Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Исаев. Для наших столов в продажу поступили многофункциональные параллельные упоры для того, чтобы вы могли пилить и фрезеровать без пыли. В конструктив были внесены небольшие изменения, о которых я бы хотел вам рассказать в этом видео. Заказ к вам поступает вот в таком виде. Это два места. Первое место собственно сам упор, второе место это крепление к верстаку и пылеотвод. Давайте откроем и посмотрим. При распаковке будьте внимательны, здесь есть два пакетика. Это для микрорегулировки и барашки для крепления к верстаку. Ранее крепление к самому верстаку было из алюминиевого уголка, но теперь ему на замену пришел стальной уголок с возможностью регулировки по высоте для того, чтобы не царапать покрытие и микрорегулировка для того, чтобы вы могли выставить угол 90 градусов идеально. Для этого необходимо воспользоваться шестигранником и угольником. Закручивайте и откручивайте винты в зависимости от наклона самой плоскости. Прижимные планки на упоре регулируются винтами, исходя из задач, которые перед вами стоят. К примеру, если вы что-то пилите, то вы смыкаете их вместе. Если что-то фрезеруете, надо раздвинуть в зависимости от диаметра фрезы. Здесь есть вот такой отфрезерованный паз для стружки и пылеотвод для подключения пылесоса диаметром 50 мм. Также к нашим упорам подходят все различные расходники и струбцины, гребенки, которые можно купить практически в любом магазине или изготовить самостоятельно. Ссылочка на упоры будет под этим видео. Я желаю вам приятных покупок и работайте с удовольствием.